Жилой комплекс «Адлер». Квартира с чистовой отделкой всего по 135 тысяч за метр квадратный. Всем привет! Взял себе девятую GoPro, хожу такой, тестирую. Вы, если что, извините за качество звука, снимаю на штатный микрофон, почему-то переходник с восьмерки на девятку не подходит. В сегодняшнем обзоре жилой комплекс Адлер, квартира с чистовой отделкой всего по 135 тысяч за квадратный метр. Кстати, в эту стоимость уже входит оплата за газ. В общем, как всегда, давайте по порядку. Для тех, кто не знает, находится жилой комплекс Адлер. Конечно же, в районе Адлера на улице Гостева, вот он за моей спиной. Ура! В доме открылся магазин Перекресток. Девочки, здравствуйте. А где 53 я гимназия? Ура. А сколько до нее идти отсюда? Минуты. Спасибо. Автобусная остановка. Всевозможные магазины. Все в непосредственной близости и детский сад и поликлиника место ровное до ж.д. вокзала около 15 минут пешком а за ним сразу море вот так выглядит жилой комплекс адлер территория ну как бы закрытая на мой взгляд не остой проблемы с парковками немного было слышно Самолет. Это въезд на территорию. Если вам нужно разгрузиться, вы подъезжаете прямо к подъезду. А если вы подниметесь на пандус, то попадаете на бесплатную парковку. Жилой комплекс Адлер состоит из двух домов. Это первый, это второй. Началась регистрация в Росреестре. Процентов 40 уже зарегистрировано это говорит о том, что застройщик в ближайшее время уже поднимет цену на оставшиеся квартиры какие тут имеются планировки, по каким ценам звоните, пишите, все расскажу вам подробнее это парковка для жителей жилого комплекса Адлер ну а мы идем смотреть квартиру это основной вход в подъезд с первого жилого этажа и еще есть вход из цоколя воздалюсь лифта 2 марки клейман пожарная лестница и общий балкон и так заходим в квартиру общая площадь вместе с балконом 42 метра вы зашли смотрите с левой стороны место под вместительный шкаф то есть тут вероятнее всего будет стоять зеркало Это заключатель то есть квартира сделана Качественная чистовая отделка, то есть стяжка, штукатурка, разводка электрики, сантехники и так далее. То есть осталось дело за мало. Просторный, совмещенный санузел. И Юрий, привет! Здравствуйте. Юрий как раз делал, занимался ремонтом в данной квартире. Юрий, расскажи подробнее. Это помещение, что будет. Основной выключатель. Здесь вы можете включить свет, здесь выключить. Это выключатель будет включать права. Две розетки, для телефона, всего. Угу. Далее. Это совмещенная кухня. Светлая, кухонная зона. холодильник выключатель также, рабочая стенка. Это, это у нас будет это, как посудомойка. Также все остальное. Плитка, духовка. Ну, то есть все продумали, осталось по идее, что постелить его во поклеить обои там, да. и натянуть потолок. Еще имеется дополнительная а, спальня. В общей сложности, повторюсь, это 42 квадратных метра, включая балкон. Выбирали специально не жаркую, тихую сторону. То есть вид здесь, скажем так, обычный. Зато тихо и спокойно. Вот. Как-то так. Кому интересен живой комплекс Адлер, звоните, пишите по телефону, который появится на ваших экранах. Не забывайте поставить лайк за мои старания, ведь это совсем не сложно. Если вы впервые на моем канале, обязательно подпишитесь. Не забудьте там поставить колокольчик, чтобы не пропустить интересные предложения. Также настоятельно рекомендую подписаться в Инстаграм. Там много вторичек. А у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков. Недвижимость в Сочи. До новых видео. Пока.